Сегодня я покажу, как создать вики-страницу. Повторюсь, не вики-меню, а именно вики-страницу. Вики-страница хорошо подходит для публикации длинных статей, либо арбитражники в них также любят публиковать свои кейсы. Вот, как пример выглядит вики-страница, то есть картинка кликабельная, при нажатии на которой появляется сама, сама страница. Если чуть заморочиться, из нее можно создать вики-лендинг. Давайте закроем. Первое, что нужно сделать, это создать саму страницу. Для этого воспользуемся шаблоном в виде ссылки. Его я прикреплю в описании к этому видео на YouTube-канале. Копируем ее и вставляем в новое окно браузера. Здесь указывается ID сообщества вместо 3, 3x. ID сообщества можно посмотреть, если перейти. В обсуждении видео либо в аудиозаписи. То есть нажимаем на обсуждение, например. И последние цифры. И будут означать ID вашего сообщества. Вставляем их вместо 3 x Название страницы. Это название самой Вики страницы. Оно вас прописывается вот здесь, вот около кнопки. Назовем ее ⁇ Читать ⁇ И нажимаем Enter. У нас открывается наша вики-страница, которую мы будем наполнять сейчас. Нажимаем «Наполнить содержанием». И у нас откроется визуальный редактор для вики-разметки. Редактор очень простой, не сложнее Word. -а. Здесь есть инструменты для работы с текстом. Сейчас копируем текст и покажу на его примере, выделяем, например, наш заголовок, его можно сделать жирнее, курсивом, либо крупнее, также по центру, по левому краю, либо правому краю. Также любой текст можно сделать в виде ссылки, для этого выделяем его и нажимаем здесь на «Добавить ссылку». Здесь прописываем нашу ссылку, внешняя ссылка, либо ссылка из любой страницы ВКонтакте. Также можно добавить цитату, выделяем любой текст и нажимаем на ссылку, вернее на иконку «Добавить цитату» и фотографию, видео, либо аудио. Я советую из визуального режима переходить сразу в режим вики-разметки, так как... В визуальном режиме достаточно много багов. Если вы будете им пользоваться, вы поймете, о чем я говорю. Можно вставить также, например, кнопку, либо изображение. Я подготовил заранее кнопку. Вставляем ее через наш редактор. Здесь нажимаем на добавить фотографию и выбираем кнопку. И здесь есть вот такой вот небольшой Бак мы меняем размеры. Они неверно, неверно выставляются размеры кнопки. Если нажмем на предусмотр, то видим она у нас такая маленькая. Чтобы это поправить, выбираем здесь вот Сейчас делаю покрупнее. Вот, кнопка у нас состоит из самой фотографии. Это ссылка на фотографию и ее размеры в пикселях значения по, по ширине и по высоте. Давайте перейдем в то место, где находится кнопка и посмотрим ее размеры. 282 на 64 пикселя у нас показываются. И здесь укажем 282 на 64. Это все убираем вплоть до букв пикселей PX. Нажимаем сохранить страницу. И выбираем предосмотром. Все, теперь наша кнопка выглядит тем размером, которым и должна выглядеть. Ее можно выделить и сделать по центру. Все. Чтобы задать ей ссылку, мы нужно прописать вот здесь вот после здесь черточки любую ссылку. То есть Если это внутренняя ссылка, то напишется без Http. Если внешняя ссылка на другой сайт, то с, с HTTP. Так, фриланс Нажимаем «Сохранить страницу». Также по желанию можете вставлять фотографии, либо видео с аудио. Далее нажимаем «Просмотр». И копируем данную ссылку. Нажимаем копировать. То есть нажали с редактированием, мы перешли в просмотр и скопировали ссылку с окна браузера. Далее перейдем в паблик, куда мы будем вставлять нашу Вики-страницу. Я буду использовать тестовую группу. Так, немножко подвис у нас компьютер сейчас, минутку. вот я буду использовать тестовую группу мы скопировали ссылку с вики страницу и вставляем ее на стенку control v у нас подгружается сама страница теперь нужно добавить фотографию которая будет у нас кликабельная выбираем ее на нашем компьютере здесь можно добавить ваш текст эту ссылку можно убрать Oops. Текст, текст, текст. И нажимаем ⁇ Отправить ⁇ Все, теперь у нас данная картинка кликабельная, мы можем на нее нажать и попасть в нашем Вики. Вики страницу, которую мы создали. Также здесь можно нажать ⁇ Редактировать ⁇ и сразу что-либо поправить, если вам это требуется. Пишу еще отдельные видео уроки по созданию вики меню, либо более сложных вики страниц в виде лендингов. Если это видео было вам интересно, ставьте ваши лайки, чтобы я записал новое видео на эту тему. Также подписывайтесь на канал и подписывайтесь на мой блог ВКонтакте, ссылка на него будет в описании. Всем пока, до следующих видео уроков.